Государственные телерадиокомпании радиокомпании Новости" в студии вас приветствует. Юлия Цанка. Здравствуйте. В рамках участия парламентской делегации Джигурку Кукинеша в СНГ в Санкт-Петербурге Турага Достонбек Джумабеков встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко. Турага отметил, что в Кыргызстан, Кыргызстан дорожат высоким уровнем доверия двусторонних отношений. По его словам, важно развивать сотрудничество в духе стратегического партнерства. Матвиенко выразила благодарность Джумабекову за участие в конференции по противодействию международному терроризму и отметила, что парламентская делегация Джигурку Кинеша внесла значительный вклад в своим докладом, и все предложения делегации будут учтены. Также Матвиенко отметила, что депутаты Чугур-Кукиниша всегда активно выступают на межпарламентских площадках, участвуют в пленарных заседаниях МПА СНГ. Джумабеков заявил, что в Кыргызстане также заинтересованы увеличении торгово-экономического оборота. В ходе встречи стороны обсудили вопрос, касающийся амнистии трудовых мигрантов. Матвиенко предложила проверить работу органов исполнительной ветви власти, которые должны до каждого мигранта довести суть амнистирования. Мы рады тому, что российско-киргизские отношения развиваются очень активно, поступательно, на дружественной основе. Это отношения стратегического характера, союзнические отношения. Конечно, важнейшим событием в двусторонних отношениях был визит недавнего президента Российской Федерации в Киргизию. Мы оцениваем его как очень успешный визит. Состоялись конструктивные переговоры с президентом Киргизии на уровне министерств ведомств «Полезные контакты». И по итогам визита подписан солидный пакет документов, который определяет дальнейшую перспективу и стратегию российско-киргызстанских отношений.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 После реконструкции в столице открыта подстанция «Промышленная». Построена третья очередь энергообъекта. Подробнее о ремонтных работах и увеличении мощности электрических сетей страны в материале Бекмамата «Санбекулу». Станция «Промышленная» обеспечивает электроэнергией крупных потребителей восточной промзоны столицы, а также бытовых абонентов близлежащих микрорайонов и жилмассивов. Кроме этого, подстанция обеспечивает работу городских троллейбусов. Приобретенный опыт в условиях крайне низких температур в зимний период 2017 года показал необходимость увеличения мощности для полноценного обеспечения растущего количества потребителей в электроэнергии. В 2018 году мы начали стройку. И вот только ввели в работу, добавили третий трансформатор мощностью 25 тысяч киловольт-ампер. И здесь заменили старые масляные выключатели на вакуумные выключатели. Вот они оборудованы все электронными зашитами. Ожидается, что после реконструкции подстанция должна снизить количество аварийных отключений вдвое. Для этого произведена замена устаревшего оборудования на более современное. Гульмира Кубаева – энергетик с 12-летним стажем. По ее словам, работа дежурного электромонтера довольно ответственная и трудная. Благо, год от года предприятие модернизируется и работать становится все легче. «Признаться, работа у нас очень ответственная. Мы отвечаем за бесперебойное электроснабжение. Работать на старом оборудовании было тяжело, сейчас же все автоматизировано. Тяжелые переключатели заменили на электрические. Для работников также предусмотрены комфортные и безопасные условия, комната отдыха и средства защиты. В общей сложности для реконструкции всех трех очередей энергообъекта с 2018 года было израсходовано 80 миллионов сомов. При этом грамотный менеджмент и привлечение для работ собственных сотрудников позволил значительно сократить расходы. Наша задача сейчас в данное время мы работаем каскадным методом, где увеличиваем, где новый закупаем. Если мы в этом году будем два новых трансформатора устанавливать, эти старые трансформаторы каскадным методом на другие подстанции. В прошлом году количество аварийных отключений удалось снизить с 42 случаев до 20. В этом году после реконструкции еще 12 подстанций планируется снижение этого показателя как минимум вдвое. Бекмаматасанбек Улуас Кармаратов, ЛТР Бишкек к любой ситуации на дороге будь готов. Сегодня в столице состоялся сбор юных инспекторов дорожного движения. Дети еще раз ознакомились с правилами поведения на дороге. Тему продолжит Кубатку Баньшбе Кулу. Сотрудники ГУБДД МВД Кыргызской Республики провели интерактивное занятие для столичных школьников. Они вспомнили, как же правильно перейти улицу, какие бывают пешеходные переводы и как правильно пользоваться светофором. Мероприятие признано привлечь внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу, быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Ребята вместе с учителями и сотрудниками ГОБДД тренировались правильно переходить дорогу по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Работники ГОБДД рассказали детям о возможных опасностях, которые могут возникнуть на дороге и как их избежать. Это жизненно важно, потому что у на нас очень много дорог и много происшествий происходит, и дети должны знать об этом все. Чтобы все изучали дорожные движения, я призываю всех присоединиться к нам, и чтобы знание не только пешеходы, но и водители. Именно сохранение здоровья граждан наших, возбежание каких-то последствий дорожного транспорта по происшествию. Сегодняшнее мероприятие, именно мы призываем, чтобы водители транспортных средств и сами пешеходы, чтобы соблюдали правила дорожения. Призываем наших детей тоже знали, знали Около 130 ДТП с детьми зарегистрировано с начала года в Бишкеке. Участниками их стали и несовершеннолетние пассажиры, безопасность которых напрямую зависит от водителей и пешехода, которые зачастую сами виноваты в возникновении опасных ситуаций. Конечно, являясь мамой троих детей, я прям поддерживаю такие мероприятия. Конечно, надо вкладывать детей в порядок, все правила с малых лет. Это прям поддерживаю полностью. По итогам мероприятия сотрудники Гоба отметили, что их работа не пропадает зря, и в столице подрастают грамотные участники дорожного движения. А когда нету водителя Хубат для Лтр Бишкек. Джалабадская ассоциация «Славянская диаспора» установила памятник пяти участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в мэрии города. Согласно информации, пять ветеранов Великой Отечественной войны получили ранения во время войны и были доставлены на лечение в больницу Джалабада, где позже скончались и были захоронены на местном кладбище. Это подполковник Голубев Геннадий Петрович, капитан Восковой Павел Иосифович, рядовые Васецкий Виталий Андреевич, Королев Сергей Иванович и Николай Кириенко. В приняли участие представители ассоциации, Ассоциации «Славянская диаспора» представители мэрии Джалабады и местные жители во время мероприятия к памятнику ветеранам Великой Отечественной войны возложили цветы и почтили их память минутой молчания. Далее ученикам школ была представлена концертная программа. Из города Джалабад на Великую Отечественную войну ушло 10 тысяч горожан, из которых вернулись обратно только 5 тысяч 24 человека. В настоящее время на территории города живет в живых осталось 5 ветеранов Великой Отечественной войны. Повышение роли женщин и защиту их прав в рамках продвижения гендерного равенства в Кыргызстане обсуждают в ОШИ. Участники дискуссии оценили итоги реализации в Республике Пекинской декларации, целью которой является повышение роли женщин в обществе. Всесторонние заботы о них и обеспечение равноправного участия женщин в экономической, социальной и политической сферах. В обсуждении приняли участие женщины-лидеры Изожской, Баткенской, Джалабадской областей. Участники отметили, что сегодня все, все большее число женщин в Кыргызстане становится повлицательнее в процессы внутренней и внешней миграции. Также им предоставили правовую информацию для снижения уровня насилия в отношении женщин и улучшения их образования. выпускникам школ в Уршской, Баткенской и Джалабадской областях помогут сориентироваться в выборе проф профессии. В рамках программы Немецкого общества международного сотрудничества «Джиз» «Содействие занятости и профессиональному обучению» старшеклассники пройдут двухдневный тренинг, в результате которого специалисты помогут им сориентироваться в правильном выборе профессии. Цель программы – подготовить молодежь к профессиям, востребованным на рынке труда. Учителя, прошедшие специальное обучение, расскажут выпускникам школ о том, что им будет легче устроиться на работу – если они будут иметь востребованную профессию. Ранее обучение по данной программе было организовано в четырех городах Кыргызстана. В рамках компонента программы «Улучшение качества услуг рынка труда» проводится работа по профориентации и консультированию учащихся, учащихся общеобразовательных школ и молодежи. Мероприятия программы нацелены на то, чтобы... Социальные партнеры могли создать единую кооперационную модель по профориентации и профконсультированию совместно со службами занятости. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.